В общем, это, это обычно, это были действительно доброжелатели, как бы, и обычно все это заканчивалось нормально. Вот был один у меня был гость, незваный, татарин, кстати, né? незваный гость, хуже татарин. Вот это была встреча, неприятная, конечно, для нас обоих, у меня дома, в моей спальне. А так, остальные встречи вроде бы были доброжелательные.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 Месяц положения это положение положение, в сегодняшнее время, даже как-то не по себе, да? Вот здесь Сегодня вот подобное может вот. Но Когда ты понимаешь, что это не просто происходит, а Конфект еще и в Дагестане, и... у тебя под носом происходит, это а не Придет процесс установки. В общем, ситуация эта, конечно же, возмутила не только нас, там, чеченцев, ингушей, ну и других представителей других народов, пострадавших от Сталина, но и самих дагестанцев, часть народа Дагестана, это тоже возмутило. Там есть наши достойные братья и сестры, которые не причастны к подобного рода омерзительным явлениям.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 подобные вещи конечно нельзя допускать и очень я очень рад что это так закончилось и надеюсь что у этих сторонников поклонников последователей сталина не хватит сегодня силы и влияния чтобы вернуть его этот, и бю на свое место и в целом я надеюсь что вот этот вот демонтаж он последует так скажем станет началом дестантонилизации,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 то я надеюсь, что они отправятся за своим кумиром Сталиным. Побыстрее я им желаю туда отправиться. Ну и воскреснуть, конечно, вместе с ним. Тех, кто этот памятник поставили, их нужно судить. Ну, это пусть, я, наверное, дум... пусть, наверное в Дагестане с этим разберутся, что с ними делать. В целом, хорошо, что его убрали.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 Псковских десантников и так далее. Вот это вот реально то, что очень сильно нас беспокоит и задевает. Томсалам алейкум. Знаешь, есть ли где-то в мире страны с улицами, названными именами сподвижников? Алейкум ассалам. Да, конечно, есть. Я видел такую улицу в Дубае. Даже не улицу, это проспект имени Умара ибн Аль-Хаттаба. Я видел. А, еще там, еще какие-то, по-моему, были улицы в, в, в честь подвижников. будь довольными всеми Аллах. ас алейкум, брат. Томсо, узнавали ли тебя на улице случайные люди, узнавшие тебя, земляки или подписчики твои, уже когда ты покинул родину? И как ты отреагируешь, если человек-доброжелатель подойдет? Алейкум ас-саляму Да, бывало такое, и не раз. Я не буду вдаваться в подробности, но такие моменты у меня были, когда узнавали не только земляки, люди э, из России, из Украины, там, из Средней Азии. Узнавали, подходили, кто-то фотографировался с кем-то, просто о чем-то общались. В общем, это, это обычно, это были действительно доброжелатели, как бы, и обычно все это заканчивалось нормально.